Местный или приезжий человек? В районе живем. В районе живете. А вы живете в доме или в квартире? В собственной квартире. В собственной квартире? Да. А не хотели бы переехать а, на берег моря, иметь свой дом? Да нет. Можно приезжать, не обязательно. Да. А свой дом не хотите? Есть у нас и дом строим свой. А какой он? А какой у вас дом? Какой? Ну, в двухэтажный, одноэтажный. Нет, одна. Одноэтажный, угу. ну там сколько, квадратов 60. 100 квадратов. А, 100 квадратов, да. да? 5 лет как местная. Угу. Скажите, пожалуйста, а вы себе дом купили, переехали? К хотели бы жить в собственном доме? Никогда не мечтали купить себе дом. Мечты, мечты. Какой он свой дом? Какой двухэтажный, бы вы хотели? Этажный, современный, стеклянный. Никогда Но, не мечтали переехать на море? До сих пор мечтали. До сих пор мечтаете? Расскажите о доме своей мечты Большой кирпичный, теплый, уютный Квадратов 100, одноэтажный Одноэтажный, там сколько спален будет? Три спальни Большая кухня-гостиная? Большая кухня-гостиная, с террасой Выход на задний двор А терраса застеклена, нет или так просто? Нет, чтобы на улице Бассейн? Ну, бассейн не обязательно, ну Сад Яблоки выращивать? Нет. А, а, а что бы посадили? Я люблю персики, абрикосы. Какой он дом вашей мечты? Уютный, красивый, ну, двухэтажный, одноэтажный. Сколько примерно квадратов? Сто квадратов? Можно двухэтажный? Ага. Спальни, сколько? Три спальни, большая, большая кухня, кухня-гостиная, да? да? Да, да, чтобы было много гостей, много родственников. Угу. А терраса? На улице? Огородик? Ну, пусть будет виноград свисать, пусть будут груша расти, черешня, слива, много рост. А где бы вы купили дом своей мечты? Ну, это надо хорошо знать местность. Ну, Где-то здесь? Даже не знаю, я не В могу Испании. сказать. Да вы знаете, здесь тоже мест хороших хватает. Я думаю, что просто нужно знать, где тогда бы уже точно назвать это место.